Абсолютное большинство проектов компании Valve рождались на базе лучших наработок от комьюнити. Еще в 2007 году после релиза Half-Life 2, эпизод 2, разработчики понимали, что время морально и технически устаревшего первого соуса подходит к концу, и пора бы уже задуматься о создании преемника. К 2010 году была разработана первая полноценная технодемка нового движка, которая демонстрировала, как можно преобразить всем знакомую локацию из Life 4 Dead 2, используя современный инструментарий, и еще спустя 5 лет на гейм Developer Conference Valve пообещали, что новый движок Source 2 будет полностью бесплатный с одним лишь условием, помимо других площадок, созданная вами игра обязательно должна быть опубликована и в стиме. На дворе 2021 год, а у нас ни полноценного инструментария, ни кучи новых игр, так что давайте разбираться, как же так вышло. Но перед началом... Спонсор этого ролика геймерский браузер Opera GX. Для тех, кто вдруг не знает, геймерский он не только, потому что у него крутой и кастомизируемый дизайн, но еще и огромное количество жизненно важных наворотов. К примеру, сколько бы оперативки ты не купил, другие браузеры все равно сожрут все ресурсы и пиши пропал твой 4 к 60 FPS гейминг. Специально для этого умные дядьки из Opera создали GX Control, в котором можно залочить поедание ресурсов вашего ПК по таким параметрам, как нагрузка на процессор, лимит на использование большого количества оперативной памяти и пропускной способности вашего интернета. А если вы не можете определить, какая из сотни вкладок мешает вам затащить клад, просто вырубить ее принудительно, используя удобное определение ресурсоемких вкладов. Для моих целей постоянно необходимо мониторить сразу большое количество ресурсов, скачивать сторонние клиенты дискорда или телеги, просто чтобы открыть еще одну вкладку мне крайне не хочется, поэтому я регулярно пользуюсь встроенной интеграцией мессенджеров. И это я еще не рассказал про полностью бесплатный и шустрый VPN и очень удобную интеграцию с свечом, когда можно смотреть ваши любимые стримы, параллельно занимаясь полезными делами. Короче говоря, прощайте устаревшие браузеры и добро пожаловать в будущее вместе с Opera GX. Ссылочку на скачивание вы найдете в описании. У Half-Life 3 было более 5 итераций, и большинство из них отменялось или замораживалось из-за отсутствия нормального инструментария. Source 2 был тупо сырым движком, из-за чего в компании произошел раскол. Одни хотели перейти на разработки других студий вроде Unity или Unreal Engine 4 и просто делать новые игры, а другие хотели наконец доделать полноценный движок и только после этого возвращаться к старым наработкам. Релиз Half- life Алекс показал нам реальную обстановку. Спустя даже 10 лет в по-прежнему не Множество необходимых элементов, по типу воды или полноценного динамического освещения. А публике и вовсе дали пощупать, только сильно урезанный вариант инструментов, где нормально можно только делать карты и анимировать что-нибудь в SFM. Е. Однако, глядя на то, что происходит в апдейтах других игр Valve на втором сорсе, мы довольно точно можем предугадать, что же делается за кулисами. Half-Life в был своего рода пробой пера. Разработчики ставили себе цель выпустить игру на том состоянии движка, в котором он на тот момент находился. Успешный релиз развязал им руки, и вместо того, чтобы продолжать регулярно обновлять инструментарий на базе HLA, они решили выпустить все обновления и улучшения вместе с релизом следующей игры под кодовым названием «Цитадель». Как раз о ней рассказывал пару роликов назад, однако сегодня ночью в крупном обновлении для Dota 2 спалился еще один новый проект под кодовым названием HL. X. Кодовые названия обычно не меняют в процессе разработки, так как это создает слишком много технических проблем, на основе чего можно абсолютно точно сказать, что это новый проект, а не ранее полившаяся цитадель. Впервые увидев HLVR в 2016 году, мы могли точно сказать, что Valve делают что-то Half-Life VR, однако что же из себя представляет аббревиатура HLX на данный момент не очень понятно. Я уже готовлю отдельное большое видео с разбором всего того кода, что слился в этом обновлении, однако за счет того, что у Valve на данный момент фактически находятся сразу две игры в активной стадии разработки, мне будет немного трудно отличать, какие механики предназначены для цитадель, а какие для HLX, однако у меня есть основания предполагать, что они обе находятся во вселенной Half-Life. Обратите внимание, что HLX находится рядом с HLVR, или же Half-Life Alex. на основе чего можно предположить, что разработчики не собираются уходить слишком далеко и будут использовать уже существующие наработки. Скорее всего, название HLX это просто placeholder, так как пихать какую-нибудь цифру было бы слишком опрометчиво со стороны Valve. В своих будущих роликах я буду называть его просто Half-Life X. И так как в коде она находится рядом с Half-Life Алекс, скорее всего, Valve готовит полноценное сюжетное DLC, чтобы заполнить пустоту перед релизом цитадели. Half-Life X может стать своего рода расширением игры по аналогии с Opposing Force и Blue Shift для первого Half-Life. На фоне годовщины выхода VR-игры, руководитель проекта Робин Волкер дал парочку интервью, в которых прозвучала пара интересных фраз. You know, sort of standard way to do it. And players are used to that. You know, in those early years of VR, there's a lot of focus on how do we do those things again? How do we as developers put together potential solutions to those? And how do customers react to them? What ones do they sort of cotton on to? What do they like? But one of the reasons we sort of moved to Alex, uh, or we felt like we were ready to start, Alex, was we felt like we were past that point. Like we could now, there was enough of the groundwork could be done on mechanics that we could really focus now on content. How do we build a game on top of these mechanics? Because as much as um, all of us developers love mechanics and solving them and so on. They're like big fun puzzles to work on. It's pretty clear from the history of video game sales that customers care about то есть они просто могут взять все существующие ассеты и технические наработки и на их базе написать новый сценарий и создать новые уровни, как это было у Nintendo с релизом Majora's Mask через два года после релиза Ocarina of, of Time and is are you guys looking at any more ideas of like deep digging into that lore and that kind of side stuff of characters like judith or anybody like that uh not that anything we'd like to talk about i mean i think the также Робин упомянул, что Valve понимают, что по сути фанаты Half-Life застряли в нарративной стагнации уже много-много лет, и разработчики собираются исправить это в будущем. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить полноценный разбор всей информации, ставь лайк, чтобы помочь продвижению этого видео и напиши парочку комментариев с твоим предположением, что же это может быть. Отдельное спасибо Фуфарке, Хайори, Сирасуму, Янеки, Поларби, Кассиару, Строубери, Феникс Сорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайфтео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Бомжченелу. Увидимся.